Мухаммед, Салям Алейкум. Мухаммед, Салям Алейкум. Камера уйди, пожалуйста. Суть, Мухаммед, объясняй. Что у тебя за вопрос? Что ты хочешь меня спросить? Спрашиваем. Хочу спросить, во-первых, получается, у меня не было полной гибкости, потому что 10 слова, которые ты видишь ярко-синие, ключевые слова. Покажи камеру. То есть, батут, первая, это батут, вот 10 ключевых ярко-синих слов. Они у нас прописаны в договоре с февраля по Евгении. И по идее, я когда выполняю продвижение, я работаю по ним, по прописанному договоре. Но для эффективности надо, по сути, собирать хвосты и прочее, прочие, прочее, прочее. А некоторые из этих слов могут вообще устаревать или еще что-то. Так, сейчас я еще раз переспрошу его, потому что он спрашивает, Вопрос. Есть, что тебя интересует по этой таблице? Вот. По этой таблице меня интересует, я правильно вообще подошел к самому созданию тематического, да, если у меня часть негибких таких слов была. То есть... Че? Я, я употребил, я, я употребил часть слов, которые уже были длинные. То есть я их не... Чего? Ладно. О, ладно, как... меня этот кадр впечатляет. Да, да нет, просто я, я, я не понимаю, это ты хочешь, да, выключить или что? Ну, просто, я четко не формулирую вопрос, но... Сформулируй, как бы... пожалуйста, мне вопрос, чтобы я его понял. Что ты хочешь меня спросить? Под конкретным. То есть, что ты же от меня в этой таблице? То есть, ты спрашиваешь, Хорошо, правильно ли ты а... выбрал запросы? Другой вопрос. Какой вопрос? А, получается, вот по я смотрел, то есть, там многие слова, которые я распределил здесь вот по страницам, ключевые, они а, индексируются, то есть, занимают какие-то места, но они все индексируются по главной странице. Хотя я их раз разместил по другим ну, вопросу, это утверждение, а, а сам вопрос, вопрос как, как проводить балансировку, как дальше действовать, то есть, это же по сути, если они индексируются на главной, то я балансирую ее по другому запросу, который здесь, за да? я, возможно. Ты сам, что его нету? Нет. А Продолжим. Да, да, да, да. Так не работает. Так не работает. Чего ты хотел у меня спросить вообще? Ты зачем мне скинул этот чат или в чат это скинул? Я в чат это скинул, в чате у меня четче сформулирован вопрос, чем я тебе сейчас проговорю. Ну, просто открой тогда чат и зачитай. чат показывать не обязательно, лучше нас. просто показывать. Вот получается первый вопрос, вот скриншоты. Я делаю Вот видишь, что есть. Первый. Вопрос-то где? Для... Вопрос, вопрос текстом. Вопрос, что? Угу. что надо делать, если оказалось, что большинство позиций по самым разным ключевым запросам индексируется не на аналогичных по смыслу страницах разделов каталога, а на главной странице сайта? Угу. То есть, все Смотри, и... это, это, это вопрос, в принципе, законченный. Да? То есть, и там еще уточнение какое-то есть, да? Получается, что. Почти? Да, получается, что почти все топы индексируются на одной главной странице, mm -hmm. а на остальных страницах есть только далекие от топов позиции, вот по факту, но я всем ядре их распределю и продвигаю уже по-другому, то есть в соответствии с этим распределением. Mm -hmm. И вот я и говорю, что и помню, что на одну страницу один ключ в идеале должен быть, а получается, что у меня ключи, которые индексируются, они по-главному индексируются. А, смотри, я сейчас объясню тебе этот принцип. А... Театр, можешь сюда со стулом переехать, чтобы меня вылазить. Шопки, шлепаться, спортивная для кадра будет. Бабки старые ходят. Смеха Влада не хватает. А -а -а -а. Ладно, отвечай на вопрос. Нет. Стул тебе поставил? Тебе тяжело должен стоять. То есть этот кадр не впечатляет. Это тот самый стул, который разломился. Аккуратно. Ну, я думаю, я думаю, смотри, когда мы берем какой-то ключ, ключевик, продвигаем его на какой-то странице, он может продолжиться только с ключами, и с подобных себе. То есть, ну, грубо говоря, жирафы не, не женятся на бегемотах. То есть, если ты на одной странице продвигаешь там жираф папа, жираф мама и так далее, это нормально. А, а если, да слушай, терпение, сабр, сабр, да? Ага. если ты, получается, на одной странице добавляешь, например, батуты плюс батуты – перь, плюс батуты – перь. Page, mm -hmm. там еще что-то. Когда меняется смысл, смысловая часть запроса, смысловая часть, например, купить и арендовать, mm -hmm. это разные смыслы. Невозможно одинаково хорошо продвинуть все смыслы на одной странице. Ты должен с точки зрения смысла поставить на разные страницы. Теперь покажи мне непосредственно как у тебя распределены по страницам мои ключи, мы разберем это на, на, точно на, на, на твоем примере. Камера, пожалуйста, покажите нам то, что у нас происходит. Есть, здесь вопрос поделяется. Потом... Он... А, да, да, да. Это у меня сейчас ноутбук угу. немножко обновился. Сейчас обратно вернем. Ноутбук обновился просто. Сейчас обратно вернем. <наш after> <THIS> Финкали. Так и работаем. Значит, смотри. Делай чуть покрупнее, этого а не самому не видно на камере. Но так что-то полный вид просто. Я полистаю, ничего страшного. Хорошо, смотри, все, все, все, понятно. То есть вот у нас страничка uh -huh. по прогончику 59. вот она так и подписана, uh -huh. главная страница, вот страница мероприятия, article статьи. Здесь должна быть группировка по страницам. То есть сейчас в данный момент я не вижу этой группировки. Или у тебя ее просто нету, а, или как-то в разнобой. То есть каким образом я просто по одному запросу сейчас на одну страницу. Правильно, распределено? Да, да. Вот здесь, да, если у тебя есть какие-то вот сюда вот подходит к странице, например, спортивные батуты. Вот батут купить спортивный здесь а, ну вот еще одна такая же а тут купить спортивный детям все, она на ту же страницу сыпаться, почему она у тебя встает на страницу марка актив фан то есть, или что э -э это же, yeah. что такое марка актив фан за страницей, It, расскажи это, мне это бренд, а, это, а, это... бренд Active почему этот запрос сюда вешается yeah. я хотел с его помощью продвинуть тот верхний да почему ты не продвигаешь именно, сюда, именно на этой странице? Угу. Или, да, да, да. или спортивные батуты, они как бы и детям, и взрослым. В основном же дети занимаются. То есть, или так, или, как, или на, актив фан конкретно только для детей? На, на в основном детям, а спортивные и детям и взрослым детям и взрослым, ну то есть там же можно писать и детям и взрослым правильно, uh -huh, есть, правильно. больше подходит. И тут еще один есть у меня для детей Это вообще, наверное, Вот. Тоже. Ты сам сейчас запутал, видишь, батут спортивный для детей и а тут батут купить спортивный детям. Понимаешь, что в принципе слова они не сильно отличаются, uh -huh. одно предложение, оно примерно по смыслу равно другому предложению за исключением, за исключением падежо, падежов Падежи Яндексу не сильно принципиально, поэтому объедини это все вместе на одной странице, которая будет полностью этому соответствовать. А то получается у тебя каждая страница продвигается, в итоге какая продвинется в топ, непонятно. Вот мы, соответственно, и смотрим позиции сейчас в Яндексе. Здесь 19 позиция, здесь 15 позиция. А вот какие страницы ты проверял, какие релевантные страницы с all или чем-то проверил? Релевантные... Uh, Смотрел по некоторым, но здесь нет, здесь общее по сайту написаны. В основном там индексируется mm -hmm. только главная страница, иногда какие-то товары бывают. Абсолютно. Смотри, это очень важная мысль, я хочу до всех донести. Чтобы не было в разнобой, вот, вот это спецзадание, которое я там даю в своей школе, оно как раз таки нужно для того, чтобы не было все в разнобой. Вот ты сейчас. В этой таблице с этим мы должны определиться, где какой запрос, где, где ему место. А если. Это, смотри, есть еще, вот в твоем вопросе был еще под вопросом. Что делать, если запрос ранжируется не той странице, на которой ты хочешь? Uh -huh. Чтобы его перенести, нужно в пиар отбалансировать обе страницы. И страницу дома, и страницу, которая должна его принять. Uh -huh. И на одной понизить релевантность, то есть сделать более красную страничку, а на другой повысить. Uh -huh. То есть, когда у тебя какая-то страница э, перетягивает на себя, ты должен определить это логикой. Ты должен просмотреть каждую страницу и знать, какая страница лучше всего под это подходит. Сейчас ты определил неверные страницы. Страницы неверные. Я их по, по смыслу старался, по смыслу старался определить. По а смыслу старался? А, потому что должно быть на этой странице, согласно а, этим. А тем. какой смысл, когда ты на, на брендовые конкретные вещи пытаешься продвинуть конкретный запрос? Ведь человек, когда спрашивает детский спортивный батут, он же разных, он не знает, какой бренд ему нужен. Ему любой подойдет. Следовательно, должна быть страница общая под все детские спортивные батуты, либо общая под все батуты. Понял? Да, я просто хотел больше ключей разных собрать. А, а, не я понял, что чтобы по одному связано. ключу на одну страницу, чтобы в общей сумме получилось больше. Не понял, как это связано с продвижением. То есть по каждому ключу есть какой-то объем трафика, который я смотрел. И я смотрел по этому объему трафика наиболее такие выгодные и брал, ну это как страницы отдельные под них. Что для меня не более смотри отражаются. ты сейчас ответа не даешь давайте я еще раз на камеру покажу в чем именно проблема ты мне сейчас не ответил на тот вопрос который я задавал угу. проблема заключается в том что у нас Мухаммед. вот вот он что изобразил у нас есть а, батут купить спортивный детям здесь ключевое слово и батут спортивный для детей по смыслу они совпадают один в один но вот страницы на которых оно продвигается в данный момент разные. Здесь э, марка ActiveFund, здесь марк и Jump. Это же разные да, батуты. Uh -huh. А и там, и там продвигается одна. Но в Яндекс может вылезти с высокой степенью вероятности только одна из двух страниц. Если бы Яндекс ранжировал гарантированно сразу несколько страниц, да, бы ты правильно поступил. Ты видел выдачи часто, чтобы он несколько страниц показывал у одного сайта? Такие случаи есть, но они редки. Поэтому как бы исходи из того, что у Яндекса будет к тебе стандартное отношение и продвигай только по одному запросу одну страницу. Кроме того, это страницы брендов. А под такой запрос нужна какая-то общая страница, где есть выбор. Понимаешь теперь? Угу. Детский надувной батут. Ну, надувные, наверное, это отдельная категория, да, а спортивная это другое. Поэтому мы это должны, соответственно, в разных местах продвигать. Шведская стенка нормально. Маты перемь купить. Стенка шведская. Пермь. Вот смотри. Еще один момент. Здесь есть. Купить стенку шведскую страница ä, по прогончике 59 каталог шведские стенки горки маты а есть ä, стенка шведская перья. это каталог дробь, дополнительное оборудование как определиться какая из этих страниц важнее он ну ему сложно определиться тебе нужно выбрать какую-то одну и именно это я и подразумевал когда в задании говорил что нужна одна страница один запрос а вот в рамках этой страницы ты уже можешь что-то новое подключить например где там у нас это шведская стенка была? Вот. Угу. Купи стенку шведскую. А, еще один, еще это, одна такая страница. Это есть. ключ ниже, шведская стенка для детей в квартире э Эти ярко-синие, они в договоре у нас включены. В них а. в любом случае надо продвигать получается. Смотри, то, что тебе в любом случае надо продвигать, они просто должны быть продвигаться в рамках какой-то одной страницы. Сейчас у тебя здесь. Не по смыслу группировка, а реально ты все страницы выписал и по одному запросу на каждую страницу. В итоге ты сильно запутываешь поисковую выдачу. Ты смотрел другие примеры. Другие примеры смотрел, видел, которые мы твое лицо замажем, так что не переживай. Позора не будет. Сильного позора не будет. Ну, кроме того, смотри, ты же видишь, что ты немножко неправильно поступаешь. На самом деле ничего сложного нет в том, что, например, то, что это увидит наш клиент. Потому что, эм, когда мы показываем процесс, что мы действительно где-то ошибаемся, где-то исправляемся, Внутренний идет процесс. Сейчас уже есть результаты, но мы можем еще улучшить. Ага. Вот так и выглядит обычно процесс, ну, грубо говоря, курирования какого-то проекта. Ничего в этом страшного нет, это просто обычный рабочий процесс. Евгения, человек более чем адекватный, она поймет, как это, как это происходит внутри. Как раз-таки это будет более понятно. Смотри, давай дальше. Приоритет продвижения. То есть вот мы сейчас повышаем стандарт качества да, по продвижению наших проектов. Что у тебя происходит с колонкой приоритет продвижения? Пожалуйста, камера, покажи, как это выглядит сейчас. да? Вот этот столбец. Камера, ты можешь не журкой ногами, как бабушка. В штапочках же. Ты не в штапочках, ты в сланцах. Слава. Пляжный вариант. Зачем ты меня называешь камеру, да. Брат. Ну, оператор буду говорить. Приоритет продвижения. Вот мы пролистали его, то есть сложили какое-то впечатление. Брат, тут же лицензионная Windows стоит. Почему не активировали? Там же была лицензионная Windows. Ладно, неважно, это, это вырежем ну, потом. Я, брат, сам не умею, Мы просто как-то как вы сбили винду, что она стала не лицензионной, была лицом уже. Приоритет продвижения, что то добиться этим, уже нас нужно снимать. Что ты пытался добиться приоритетом продвижения, что этот столбец дает? А -а -а -а. Понять, какие страницы, какие группы страниц, в первую очередь, будут эффективнее всего да. проработать и ну, выгоднее всего продвинуть. Первое, самое по возрастанию. <свят> Покажи, пожалуйста. <свят> оператор, оператор. <простите. свят> Камера, можно скажи. <свят> То есть сначала первые а странички под номером один. Первую <свят> группу прорабатываем, <свят> потом вторую, потом третью, и только под конец, четвертую Хорошо, группы. а как я должен определиться, какую страничку номер один? Их, потому что у тебя тут, э ну как бы, есть. Или, например, страничек номер два у тебя тут очень много. Как я должен выбрать из всех вторых страничек, какую мне нужно продвигать? То есть, приоритет – это вещь однозначная. То есть, что-то может быть номер один, что-то может быть номер два. Не бывает двух-вторых приоритетов. Можно уже нас снимать. Я решил по группам их разбить. Так получается, можно еще внутри каждой группы разбивать. Подожди, ты разбил их по группам, потом как, я не понял. Ну, где здесь группы -то? Примерно. Ну, то есть я обобщил. Сорафов, да? Теперь. Диапазон сделал. Диапазон. Ты сделал диапазон. Не понял, где типа диапазон? Вот здесь. Как, как хотел бы это у вас поработать? Ну, я решил каждую страничку, каждую вообще по отдельности оценить по, от 1 до 5. И что а, тебя В ну, я не думал, что надо вообще.. Вот у тебя здесь 40, 40 страниц. Угу. На каждой есть какой-то важный ключ. С ключами ты напутал серьезно. То есть они у тебя, несмотря на то, что есть положительные результаты, в целом много путаниц в всем ядре. А Здесь у тебя 40 страниц. Если бы было 40 нормальных ключевых запросов, у тебя здесь нормальных штук 15 всего осталось, да? то есть которые не нулируют друг друга, а которые четко группируются, то есть, скажем так, постранично, где что-то можно вообще продвинуть. У тебя многие запросы, как карточный домик, складываются сами в себя на эту страницу. То есть их только на одной можно продвинуть. А вот то, что касается... То, что касается реального количества главных таких страниц, которые может проведать, тут, тут их наверно льется штук 15. Ну, потому что страница «Контакты», хотя нет, на «Контактах» я помню из аудита у, у, у нее и у Евгении есть там на «Контактах» что-то можно проведать. Uh -huh. Короче говоря, ты определишься до конца с ключами, нормально их распределишь, определишься, с какими страницами продвигаешь. У тебя, например, останется из 40-20 э, главных ключей для 20 страниц. Из этих ключей ты должен э, выбрать, во-первых, при странице, у каждой страницы есть приоритет, что на ней очень важные ключи, ее нужно продвигать. А потом, после этой страницы, э, в рамках этой страницы, там тоже есть приоритеты. И эти, эти приоритеты у каждого ключевика, они попадают в общий список. То есть у нас, например, сейчас пока что, типа в 7 дереве, ну сколько, да, то есть есть платные, есть неплатные запросы, но, например, у нас 41 ключевик. Это что означает? Когда у нас 41 ключевик есть, это означает, что нам нужно иметь 41 приоритет по этому сайту, чтобы мы четко понимали, вот мы время потратили, вот мы улучшили результат. Нам э, невозможно заниматься сразу всем. В чем логика этого задания? Последовательно, а не параллельно. Последовательно, а не параллельно. Потому что, когда ты делаешь параллельно, ты, по сути говоря, раздаешь разным людям или сам делаешь, но последовательно. То есть, э, и даже когда ты распределяешь между людьми, ты все равно знаешь, Маша у меня лучше делает, там, не знаю, Ренат у меня, например, делает похуже вот э, тексты пишет. И поэтому ты загружаешь важными темами машу, потому что она хорошо пишет, ага. чуть попроще темами загружаешь рената, потому что там и так сойдет, чтобы продвинуть. Наша главная метрика ⁇ это попасть в топы и продавать в топах. И поэтому ну, мы всегда находимся в состоянии ограниченных ресурсов. Клиент не может выделять миллиона на это, мы не можем тратить все время только вот... Только сидеть и заниматься одним проектом, который, например, приносит там, 20 тысяч. Но мы должны распределить свое время таким образом, чтобы дать клиенту оптимальные результаты и увеличивать их со временем, чтобы это uh -huh. клиенту, чтобы это было выгодно с нами работать, чтобы он видел постоянно, что у нас идет прирост. Чтобы мы сами этому радовались. Когда у тебя пару месяцев ничего не будет никуда расти по этому сайту, у тебя руки опустятся. Поэтому ты сам свою работу не подрывай. Да, построить хороший качественный план, потому что тот план, который прежде был, он не выдерживает критики. Вот сейчас новый, он уже подвержен критике. Но это уже, это, он в диалоге, да? то есть мы можем по нему разговаривать. То, что раньше делали, к сожалению, нет. Камера, пожалуйста, еще раз. туда наезжает сейчас оператор. Да, иди сюда. Спасибо. Смотри, как связано что здесь приоритет номер один вот аренда батута uh -huh. приоритет продвижения номер один позиции в Яндексе Второ... второе позиция Google третья как это связано прогноз кликов два тебе не кажется что это как бы что реально р... приоритет работы по этой странице его нету ты ее будешь вылизывать она уже готова зачем Понимаешь, да? То есть... ну, это сейчас единственная почти страница, с которой идет, согласно Яндекс Метрики, какие-то хотя бы один-два в неделю целевых перехода на сайт по этому запросу. Это хорошо, это очень круто. Но вот еще, пожалуйста, оператор, покажи экран. Вот у нас есть запрос. А тут купить спортивный. У нас по нему сейчас 11 место. Приоритет у нас стоит номер три. И такой же приоритет номер три стоит у страницы батут детям перен. Батут детям перен. Как-то не по-русски, но неважно. 46-я позиция. То есть мы, имея одиннадцатую позицию, немножко можем сделать и увеличить ее, можем загнать в десятку. А здесь сколько работы нужно? То есть, понимаешь, пока ты здесь, пока ты здесь возишься, пока ты здесь мучаешься с вот этой страницей, у тебя это не в топе. А это в топе может быть уже через неделю, потому что ты все правильно сделаешь. Поэтому это же. Я не говорю сейчас конкретно по этим резко, да, то есть. Я объясните. Это, это не Непотемкин, потемкинская деревня, чтобы, чтобы понятно было, не потемкинская деревня SEO. А это конкретный план работы. То есть здесь сорок. 41 ключевик, с которым нужно таким образом отработать. Uh -huh. То есть распределить в понятную структуру, чтобы любой человек, хоть Владислав, хоть Хайо, хоть кто, да, хоть Ильма, подошел бы, посмотрел и понял бы, что нужно делать и себе, например, переговорил. Uh -huh. То есть, что сейчас конкретно, вот и почему, да, то есть должна быть абсолютно логична переданная информация. Потому что сейчас выглядит максимально нелогично, почему нужно заниматься. В приоритетах одинаковая страница, которая находится в шаге да, от достижения. А вот это вот здесь находится. Я еще анализировал прогнозы запросов и показов. Там 51, здесь всего 3. То есть я все в сумме брал. Брат, смотри, здесь 51, но прогноз кликов 10. Угу. Здесь э, 3, а прогноз кликов 2. Здесь много достаточно людей перейдет Процент большой людей будет переходить. Угу. Смотри, просто исходя из... Ой, я не тоже что -то Технические издержки, это нормально. Эта страница перегрузилась, да? Да, это сама собой обновляется. Машу, машу. Я пробовал починить. Ну чуть -чуть, да. Не жалуйте. Давай я найду другой, другой пример, на котором это будет более понятно. Потому что все равно проще эту страницу загнать. Быстрее просто. Угу стоит что-то сделать хорошо сейчас мы найдем другой пример наверняка это мы найдем потому что уровень проработки пока достаточно низкий вот у нас есть например приоритет продвижения ну да исходя из этого же здесь приоритет продвижения один, да. а, прогноз кликов 244 а, запроса из вордстата здесь тоже один 3000 и 162 ага. как они могут быть равны Они не могут быть равны во первых потому что этим запросом заниматься аренда батута уже нет смысла потому что он уже в топ-3 его просто нужно бросить этот запрос не забывать что эта страница какая она у нас есть и следить за позициями но ничего там делать не нужно почему потому что если все сделано хорошо то улучшать не требуется ты начнешь улучшать сделаешь хуже вот когда оно реально яндекс начнет менять технологию э, вычисления своего алгоритма и у нас страница начнет сильно падать не только не только сильно упадет но еще и надолго это произойдет например на пару недель вот тогда ей занимайся а сейчас чтобы улучшить ситуацию тебе надо вот этой заниматься вот она uh -huh. то есть получается батут пельм важнее чем аренда батута потому что его нету в топе то есть мы здесь распределяем вот, э, в рамках конкретно этого задания только, эм, как бы только исходя из логики это по, су по сути внутренний документ это внутренняя логика как мы должны работать какой последовательности на какие запросы тратить сколько времени и так далее сейчас понятно стало на этом примере не может не может быть двух одинаковых приоритетов не может быть в приоритете то что уже хорошо сделано не может быть в равном приоритете то где что дает два клика или там сорок Представляешь, сколько будет давать, если там прогноз кликов 162? Да. Ведь а он ведь не пока... То есть, как... Что такое прогноз кликов? Это только те, кто нажмут на директ. А те, которые не верят никогда рекламе и переходят ниже, их же больше. Да, да, да. Поэтому здесь... здесь этот запрос очень важен. Короче говоря, это вот начальная такая информация. Нужно просто переварить. Если у тебя есть что прямо сейчас спросить, можешь сдать его. Загрузил? Нормально. Нормально. Дерзайте, Действуйте, злодействуйте. Uh, у меня, пожалуй, большую сложность вызывала то, что ты есть, по... есть какой-то список с самого начала. Ахипос... это понятно. Ты как бы просто представь себе, что ты ничего не продвигаешь из этого сайта уже. Вот когда составляешь. Я понимаю, что ты пытаешься вспомнить, что мы там продвигаем, какие-то это не некоммерческие. Uh -huh. Ты не думай с точки зрения, за что, грубо говоря, клиент платит. Клиент адекватный поймет, если он адекватный, клиент всегда понимает, что есть еще запросы важные, которые были не учтены где-то в начале или были не на высоком приоритете. То есть здесь уже идет конкретная проработка. Мы не можем проработать сразу так проект. Он, он прорабатывается в процессе. Иначе бы за саму проработку проекта да, приходилось бы брать денег больше, чем... За, за работу в рамках проекта. Уже по этому проекту, архем, да, есть результаты, уже все хорошо. Да, то есть, но сейчас можно как бы больше результат показывать, улучшать это все. Вот. Смотри. То есть я могу их вообще некоторые слова убрать и продвигать какие то другие, если они окажутся более э, необходимыми? Тут ты их оставь. Что тебе мешает их оставить, но просто сопоставлять не с точки зрения, о, за это платят, значит мы будем это делать, а с точки зрения э, логики. Uh -huh. Вот ты сейчас осмысляешь, то есть э, проект этот, тут съемка идет, если что. А, кто там ходит? Проект, если что, этот, да. Его же, насколько я помню, Ильмар, да, изначально там таблицу что-то делал, нет? То есть не да. только ты. Или там просто у тебя был другой немножко уровень знаний. У тебя знания улучшаются, ты же все равно можешь как бы что-то поменять. Но это должно выглядеть логично. Вот то, что ты синим пометил, это для меня. Это не для тебя. Ты работаешь по проекту, а я представитель заказчика. Я просто цензор, который поможет тебе как бы правильно определиться с приоритетами внутри твоей работы. Еще более правильно. Если ты просто будешь оперить отсюда и до обеда, Результаты будут. Я хочу, чтобы они были лучше, uh -huh. чтобы тебе это было все понятно. А, что еще скажешь мне С приоритетами понятно, с ключами понятно. Ты видел другие примеры в школе, там же много примеров выложено вот в этой... В закрытом чате. Я видел, я обращал как-то больше внимания на. Ты посмотри, диспорт, оформлено. У многих оформлено прям группами. Вот идет страница, по этой, в этой странице группа ключей, страница, группа ключей, страница, группа ключей. У тебя нет этого оформления здесь, потому что ты пытался по всем страницам разбить. Это В этом ошибка логическая. Uh -huh. То есть хорошо, что ты не успел еще сделать сильно, углубиться и внести это на сайт, потому что это было бы неправильно. Uh -huh. То есть, вот это отличный пример для того, как, ну, собственно говоря, срабатывает логическое осмысление при выполнении задания 1Б. Реклама задания 1Б. То есть ты не успел пройти дальше. И по этой же причине ну, как бы мы не пускаем людей дальше, и так вот пока они это нормально сделают. Самое полезное было это для оператора, потому что он, наверное, узнал много нового. Ну что ж, асаляму алейкум. Мира, ассалавик. Твой запрос, Александр. По-честному, что ли? А -а -а. <г breathe> Чеснову, что ли? <г diode> ну, если ты не можешь меня спросить, так вот. А, то есть. На главное продвигать, потому что главное также так же индексировать, и насколько я понимаю, главное мощнее для продвижения, как основа сама главная страница. Но на ней уже есть позиции. То есть, если я Прости, пожалуйста, можно еще раз вопрос? Я просто такой серьезный, я не могу. Смотри, Смотри что такое? я главная страница. Но батут пер он достаточно важный. Его лучше, я считаю, что продвигать на главной странице, потому что главная страница она уже индексируется. То есть она же лучше всегда продвигается. Да. Вот, поэтому самый важный Нет, вопрос надо Индекс на ней. Не будущих терминах. Индексирование это процесс распознавания поисковым роботом страницы сайта и запоминание этих страниц индексирование то есть он проставляет ин, ин, что такое индекс, он проставляет индекс э, страницы Каждый, каждая страница индексирование это как бы грубо говоря он их считывает и запоминает это ранжирование да ранжирование это определение рангов, рангов. А. то есть эта страница важнее вот мы сейчас занимаемся с тобой Ранжирование. только не поисковым, а внутри конкретно семантического дерева. Понятно? Да. Ну, это термины. А сам вопрос? Что, вопрос еще остался? Повторите вопрос? А, нет, хорошо, хорошо, я отвечу. Значит, Важна ли главная страница? Да, это первый вопрос, на котором основывается сам второй вопрос. А второй вопрос – это то, что мы можем потерять которая уже есть аренда батута, которая они так у тебя оказывается что смотри вот... у тебя аренда батута страница э, аренда батута вы страницу по аренду батутов да, в чем проблема когда ты продвигаешь слово батут Перми там же у тебя комплекс услуг там и продажи и все остальное то есть целый mm -hmm. в бату про батуты города Перми mm -hmm. в чем проблема то но для того, чтобы понять до конца, какую страницу ты можешь продвигать, какую не можешь, вначале нужно определить. Вот смотри, я сейчас буду показывать уже конкретные действия на экране. Нам нужно... Нам нужно... Где у тебя инкогнито включается? Что это вообще за браузер такой? Это инкогнито, да? Махром. Махром? Так, ладно, надеюсь, что он поищу Яндекс. Спасибо, Google. Значит, что мы ищем? Бревно. Что мы здесь видим? Бревно. Бревно. Мы здесь не бревно ищем. Мы здесь меняем тюмень на перье. Мы здесь видим гремно. Мы же в инковнике зашли. У нас нам нужно, чтобы у нас по Перми все нормально выдавалось. Ага. Вот мы поменяли. Почему гревно ввели? Потому что оно ни с чем не связано. Это ни нап никакой не был. Значит, мы. Какой там был запрос? Аренда Батута, да? Да. Аренда Батута. Ба... Бабу. Ба. Там, там <свят> очень много интересных подсказок было. В Пермь в смысле? Или что <свят> Просто аренда батута, брат. Просто аренда батута, брат, да? Аренда батута, брат, да? Вот видишь, вот, по, вторая после рекламы. Mm -hmm. а первая вообще Авито. А какую ты страницу еще хочешь? Вот, Главные ранжируется по ней. <свят> да, видишь, главная. А, хорошо, а какую ты хочешь? А я хочу на главной отранжировать батут Пермь. Батут Пермь хочешь отранжировать? <свят> вот. да. Давай сейчас посмотрим. Жанжируется батут-перь. Батут-перь. Там далекие же позиции, 40 -ые. Нет, пози... ну так мы же не так будем. Ты что думаешь, я совсем бревно? А. Я же не совсем бревно. Алло. Мы... Вы... Да зачем нам это, Алиса? Сейчас. Акела промахнула. Акела промахнула. Да, да, у нас опять, что ли, да, нас опять Это потому что обновила страничка, видимо. что <с palavras> я отвык от Мака, просто. Опять Тюминь, ты пос... не, посмотри только Тюминь. Если не хочешь в дальнейшем таких с***** испытывать, брат. Мак мне... Мак тебе? А тебе творек? Из бумаги. <свят> маги, маги, из бумаги. Все равно не работает как надо. Ну, у нас есть на этот случай. А, настроечка вот здесь вот. LR. Все. Теперь мы в Перми. И у нас нужно. Нам нужно чистить вот эту вот штуку НЦРНД. Это рандомизатор выдачи. Все, мы теперь ищем здесь. Нам нужно сейчас вот здесь вот ввести. А, это Самара вообще. Ах, Самара, городок. Перм 59. Это лишь 59 ну ладно, хоть мне шестьдесят девять. просто тоже пятьдесят девять. Вот, сейчас стало пятьдесят. Перем пятьдесят. Значит, Пельмь пятьдесят. Извините. Это только ртом. Все хорошо. Все хорошо. Ясно. Yes. Как у тебя переключается на твоем а, вот этом устройстве, как это? Mm -hmm. Готов. Готово. Готово. По... По-пру... Как напишется? По-пру... По-пру-гонщик, по... про... по... про... что ли? Да-да-да. И-к-пять-дей. <служив> до тру Да-да-да. До-тру. Должно. Точка. Да кто там есть? .ру. Ну, да, да. Я знаю, что ты знаешь, но я тоже боюсь, что знаю. Ты неправильно написал название. Видимо так. Видимо. Там одна у, другая, другая у, которая не у. И я на камеру название так просто тебе не напишу. Включаем здесь камеру. Как там аренда батута была или что? Да, да, да. Попрыгунчик. А, У неправильно написал. Попрыгинчик ты написал. Ч, русский язык не знаешь, что ли? Смотри, под батут первым сейчас тоже главное ранжируется. Но когда я буду балансировать будут термин то может аренда бутутов уйти, который сейчас... А теперь уже снимайте нас. Сегодня мы услышали очень хороший, хороший, важный вопрос. Ответ на него нам неизвестен. А ты, ты сам-то как думаешь, что, что, что тут нужно делать? Я, ну, я, я думаю... Тут есть несколько вариантов, я тебе сразу так вот... Но... Я думаю, что какой я вижу вариант, это балансировать в Акуле и ранжировать именно вот эту главную страницу по запросу батут первым, при этом на какое-то время у нас запрос аренды батутов уйдет, и с этим надо это принять, что там возможно на какое-то время. А сам запрос аренды батутов, ранжированный, нужно находиться то есть на странице. А почему батут -перм не ты не можешь на эту страницу перенести? У тебя в пиаркуле там по этой. И с делается. Ну, mm -hmm. тут.. Батупе... Так, еще раз вопрос. Батут первый не могу перевести. Я не понимаю смысл твоих действий. Не хочу догадываться. То есть туда закончен. Нет еще. Камера снимает. Если вы. Попадаете под действие облегчительных фетв, то не заходите сюда. Облегчительную фетву вам нужно. Все заканчивают, да? Нет. Он волнуется, капец вообще. Я чувствую. не можешь эту страницу, -то. ты пробовал уже, ее отбалансировать. Я ее не трогал, потому что... Нет, по ней не... Ты проверял балансировку по ней с помощью... Я проверял, проверял, Красное все? Да. Ну что тебе мешает просто брать и начать делать зеленее? Она а начнет подниматься. Я боялся. Что ты боялся? Что? Да ты продолжай следить за тем, чтобы ты этот запрос не всем, чтобы он тоже зеленым оставался. Ну я думал, что хорошо отбонсраться и продвигать можно только один запрос, одна ключевая. Почему нет? Угу. Сколько угодно. Ну, он шатает за тайтлы. Вот. Просто смотри, когда ты говоришь батут перьм, ты говоришь батут угу. а, это ведь подразумевается, что человек может как купить, так и арендовать. Это общий запрос, который объединяет все, правильно? Если у тебя там много информации про аренду, сразу цены выложены и так далее, в чем проблема его дальше там продвигать? если аренда там тоже присутствует. Uh -huh. Если нет страницы, более соответствующие этому, попробуй все продвинуть. Если у тебя начнет падать аренда батута, ничего тебе не мешает на отдельную страницу. По этой странице есть другой запрос, который уже в топе. Uh -huh. Он же из приоритетов полностью не выходит, ты просто его приоритет именно с точки зрения твоей работы, ты понижаешь. Приоритет с точки зрения текущей работы рассматривается, их нужно постоянно пересматривать. Понимаешь? Угу. Собственно говоря, эта работа с приоритетами, она циклическая, как и сама балансировка. Только может быть она делается чуть пореже. По сути говоря, когда все уже хорошо продвинуто, просто продолжаешь следить за этими приоритетами, позициями, мониторить это все, смотреть, подключивать мелочи и продолжаешь что-то делать. Это очень важно. Ага. Не расслабляешься. Брат, не расслабляешься. Слышишь? Ты не расслабляешься. Все вопрос. Мышцы нужно подкачать. Брат. Интеллектуальная работа. А, ну, делается с ноутбуком на весу. В одной руке. В Нет, ну сам ноутбук. Ты же можешь им качаться. Влад, выгонять, Влад, Влад так и делал. Носом набирать тексты.